Руководитель регионального отделения Общественной организации Ассамблеи народов России Камрад Бабаев. Дискуссия называется. Да. Мы с вами по дискутирую. Ужарий Валерий Женявич, я представляю новонациональную кострану, всех народов объединяем, Конечно, тяжело наше время. Просто я ну, молодцы за пять месяцев приехали за Дубов. Мы когда приедет за два месяца, за три месяца. Ну как все, уважаемые, поверьте мне. Тут проблемы Костромичей-то, не знаете, вот я буду, вот, наверное, все Костромичи согласиться, я думаю, в Костомской области есть достойный. Я думаю, что ну, я, я человек будет, но мне, как Костромичу, 40 лет здесь, живу в 14 лет, в Советском Служении, что приехал. Меня, допустим, всем уважаемые москвичи, но Москва это не Россия, мы в России живем, ну, не знаете проблем, то есть если вы отсюда хотите выдвигаться, поверьте мне, вы же даже не знаете, где островский находитесь. Ну ко всем уважаемым, правильно? А у нас вы узнали, такая, это прекрасный шанс узнать. Ну это, поверьте мне, если захотели бы, как же живите, помогите, покажите себе, как у нас достойный. Здесь каждый достойный человек имеет право выдвигаться, поверьте мне. А, спасибо вам. Спасибо. А вы лучше помогите, поддержите наших островичей, чтобы выдвигаться, вашу программу выполнять. Спасибо, Спасибо Камрад, за ваше доброе пожелание. Я считаю себя вполне достойным человеком. И вообще, во много ваш депутат Госдумовский помог? Много. Гады. Заметьте, вы единственный, кто об этом сказал. Заметьте, заметьте. Так вот. У нас будет конкуренция. У нас будет конкуренция. И мы, предо... И мы предоставим... Я надеюсь, что вы как Кострович как гражданин России, предоставите возможность людям сделать свой выбор. они его сделают, а мы попытаемся убедить. Алексей Аладненький из Волгореченска, блогер. Здравствуйте. Вот уважаемый Камрад сказал, что он более 40 лет проживает в Костроме. очень хорошо знает проблемы Костромской области и Костромы. Я пожелаю в деревне Степурина, недалеко от Силосерского, где проживали мои многомудрые предки во многих поколениях Мой дед, мой прадед жили там Я считаю себя этнически русским человеком И я думаю, что я не хуже, уважаемые комрада, знаю проблемы области и города Скажите, пожалуйста, вот при выдвижении от Костровской области в Думу вы считаете, вот такой политический старт, можно предложить жителям области, как национальная русская идея? Когда мы наконец заявим, что есть Чеченская республика, есть республика Дагестан, есть Ликутия, а есть национальные земли, где проживают этнические русские люди. Спасибо. Да, Алексей, ваша идея понятна, но дело в том, что если обратиться к людям, они в Костроме, Ярославле, они вообще не поймут, что мы им говорим. Если мы скажем, давайте это объявим русской национальной республикой, русскими национальными землями, они это просто не поймут. Русские, живя в России, ну, за исключением, может быть, какого-то кусочка там Тувы, да, они считают всю эту территорию и так своей национальной территорией. Это соответствует исторической действительности, это соответствует численности, это соответствует распространению русского языка и русской культуры. Это да просто базовые факты, на которых строится наша общественная жизнь. Поэтому идея мне ваша понятна, я знаю, из чего она вытекает. Она была бы более понятна в Советском Союзе. Помните, как Ельцин пришел к власти? Он на какую идею пришел? Суверенитет России. Почему суверенитет России? Ведь не только национальные, но в Советские Республики хотели суверенитета. А русские тоже хотели. Они были уверены, что... Союз существует во многом за счет русских ресурсов. Если смотреть статистику, это действительно во многом таки было. А сейчас возникла страна, Россия, ну сейчас уже 30 лет она существует, которая воспринимается не только русскими, но всеми, кто живет, именно как вот такое национальное государство по личикам смысле. Поэтому я считаю, что ваша идея, она избыточна. Она ровным счетом ничего не приносит. Она может создать только непонимание, а то, что люди не понимают, вызывает у них раздражение, мне, ну, мне кажется, Алексей. Спасибо, Спасибо вам.